IT колледж. Подросток оканчивает школу, мечтает много зарабатывать. Ему нужна специальность будущего. Программирование, реклама, дизайн. IT колледж. Телефон Дужевский 918 118, 918 118. IT.